Всем привет, с вами Саша, давайте узнаем самые интересные новости. Лучше поздно, чем никогда. Многим знакома ситуация, когда товар с Алиэкспресс идет месяцами или он вовсе теряется по пути. Но есть и те, кому повезло больше. Одной покупательнице посылка пришла спустя шесть лет. В 2017 году девушка заказала на маркетплейсе брелок, но он не пришел в срок. Продавец деньги вернул, хотя и утверждал, что посылка уже в пути. Все быстро забыли об этом недоразумении, а заказ медленно, но верно направлялся к адресату. И вот спустя шесть лет испанка обнаружила брелок в почтовом ящике. Девушка не растерялась и перевела те самые два евро продавцу и напомнила ему о давнем случае. Из Китая ей пришел философский ответ – терпение мать всех наук. Ведущую на мыло в Китае появилась ведущая с искусственным интеллектом. Жень Сяорун обладает профессиональными навыками тысячи ведущих. Она может безостановочно вещать о происходящих событиях в мире 365 дней в году. Но есть загвоздка. Оказывается, Аватар может отвечать только на заранее подготовленные вопросы. Сама телеведущая говорит, что каждый разговор, каждая ваша обратная связь делают ее только умнее. Иными словами, настоящая комсомолка, спортсменка и просто красавица. Такой телеведущей не надо платить зарплату, она не устает и не просится в отпуск. А что? Удобно. Розлив пива силой мысли? Британские ученые, видимо, устав от вечных раздумий о пиве, создали робота, который наливает пенный напиток, просто чувствуя активность вашего мозга. Так что, если вы настолько одержимы пивом, что думаете о нем 24 на 7, вам больше не придется заботиться о наливании. Машина сделает все сама. Кажется, ученые изобрели вечный двигатель. Правда, они еще об этом не знают. Главное, хорошо сфокусироваться на своей пивной мечте, и робот не прольет ни капли, делая вашу жизнь еще более удивительной. Сами ученые говорят, что если у тебя хорошо получается, ты наливаешь идеальную пинту. Если у тебя получается плохо, ты получаешь пенизскую кашу. Так что есть еще в мире вещи, которые зависят от тебя. Рысы теперь настолько суровы, что залезают на пятый этаж без страховки. Жительница многоквартирного дома в Барнауле сняла на видео удивительную картину. На уровне пятиэтажного дома по ответственности не здания гуляла крыса. Грызун очень ловко сбирался наверх, создавалось ощущение, что животное бежит по горизонтальной поверхности. По словам женщины, крысы создают большие проблемы в доме. Не просто бегают по стенам, а уже захватили подъезд и совсем не боятся людей. Топаешь на крыс, а они не боятся. Могут кинуться на ноги. Что ж, мастер Сплинтер найден, теперь осталось найти остальных. На этом все. Оставайтесь с нами. У нас всегда интересно. Всем пока!